Ой, мне до да, тихом, брате, разгуляха мроби на часе, Подарусь на ее пачи силы, Дашь була к мири камань, рад на горянему сунуть его рога, младорусь на вельми вейми болга, О на его городе, Дашь от милика манев никогда во время уном, главу на края придох Мы не видите, бо не чаете, жили союзно но во всех любите Ранны его матем тьма тем глумя, русник, коли зря Мы не видите, бо не чаете, жили союз, но во всех любите смотри, тема, Матица, младенца, мир, И люди смогей терьма, мать и со младенцами Бываю родину соблюда Ой, миссии ждать тихом брате разгуляхом рабин Счастьем Рада, русь на юпачи, силы, Дашь булатми микамонь брат но грень бусунуть его ворогам младо, русственною патчи бога. У нее на его на городе, наш булад микрофон. Но беда в край придох, Велика люка, брань, ноль Мы не ведите, но не чаяте, Жили союзно во всех любите. О, неужели русская рати, Не соблюстишь, а на мати? Мы напротив против Ратуша, у великого рестажа. Сияшем лазурь и небо Задержим и буромязень обо Игда во бронях не приседите Дашь булатный и камань Бойм и сиж на тихом брате Раскуляхом ровен часин Лада русною пачи силы Дашь булатный и камань Вратно грянем бусу внути ворогам Лада Русь на юпаче Болога! У неё хабитесь на его городе Дождь был отмелик комбайн Ой! Елик кто велик в с зреликом Бо недобрей смысликом Аж вново тьме раститеся А вы мне сижда тихом Брате Раскуляхом Ровенчасен Лада Русь на юпаче и силы, даст булатми и камонь. Братно грянем босу внути ворогам, Лада Русь, паче У нее хаббит а на его городе.